Приветствую всех гостей и подписчиков моего YouTube канала. На связи с вами Евгений. Друзья, в этом видео речь пойдет о самом честном проекте сайте на Поле Рунета. Портал Лови Мани. В этом видео, друзья мои, я вам еще раз хочу продемонстрировать, что проект платил, платит и платить будет. Почему я так уверен в данном проекте, я расскажу далее. Давайте изначально я продемонстрирую, что все денежные переводы поступают. Проект уже работает достаточное времени, чтобы убедиться, что проект надежный. Давайте перейдем в мой личный кабинет. Видим, сумма заработка на сегодняшний день составляет у меня 49 910 рублей. А хочу сразу сказать, друзья, в личном кабинете никакие деньги не хранятся, деньги автоматически поступают сразу на ваш Payr кошелек. Вам не нужно нажимать кнопочку «Вывести деньги» и так далее. В данном личном кабинете, в этом интернет-офисе, Ведутся всего лишь статистика, статистика вашего развития, количество ваших партнеров, сумма заработка и так далее. То есть в проекте деньги не хранятся. Как только по маркетингу происходит активация, вы сразу же получаете деньги на свой PR-кошелек. Давайте перейдем в мой PR-кошелек, перейдем в отчеты, давайте посмотрим. Видим на сегодняшний день плюс 168. Смотрим, комментарий, проект лови мани, следующий, проект лови мани, следующий, проект лови мани. И уже достаточно большое время я получаю вот такие денежные переводы за участие в проекте лови мани и так далее. То есть переводы поступают, понятие такого, как я уже сказал, платит проект или нет, его здесь нету. Потому что у проекта нету никакого внутреннего счета и вы обезопасены, то есть нет никакого риска потерять свои денежные средства, как это происходит в различных других интернет проектах, когда деньги хранятся а, на счетах личного кабинета. Многие люди работают, проделывают работу, а зарабатывают какую-то сумму, хотят вывести свои заработанные деньги и не могут, то есть их просто кидают. Здесь этот а, момент исключен никакой администратор недобросовестный вас не сможет кинуть, потому как администраторы не имеют Доступа к вашим денежным средствам. Также это является главным отличием от финансовых пирамид. Проект Мани является матричным проектом. Всю подробную информацию, друзья, вы узнаете по ссылочке под этим видео. Обязательно переходите по ссылкам тех людей, которые ознакомили вас с данным видео. Это мои партнеры нашей команды лидеров Gold Oval. Друзья, переходите, ознакомьтесь с информацией, на их блогах, сайтах. Вы найдете контактную информацию в случае если у вас остаются какие-либо вопросы вы можете связаться с моими партнерами и получить все ответы регистрируйтесь по их ссылочкам и вы получите в подарок пошаговое видео обучение где я возьму вас за руку и гарантированно буду вести на результат также предоставим вам Различные программы автоматизации процесса поиска партнеров и рефералов на регистрацию по вашей партнерской ссылке в проекте. Также доступ в обучение к программам вы будете передавать и своим партнерам. А мы предоставим различные шаблоны, различные промо-материалы, различные нужные видео. Вам останется всего лишь всем этим воспользоваться, друзья мои. Также у нас есть командные чаты, где мы общаемся, поддерживаем друг друга помогаем если у кого-то возникают какие-либо вопросы мы всегда подсказываем и помогаем решить начать развиваться в данном проекте можно имея всего лишь в кармане 100 рублей со 100 рублей можно выйти на колоссальные результаты давайте для примера посмотрим площадка шахматы 100 а я активировал ее за 100 рублей то есть стоимость активации шахматы 100 составляет 100 рублей я свои 100 рублей уже умножил в 230 раз то есть с данной площадки у меня доход 23 тысячи рублей ну разве это не прекрасно друзья мои также в проекте присутствует 5 площадок здесь мы видим 4 площадки и 5 находится в разделе все площадки, используются два маркетинг плана, это шахматный и мультимаркетинг, как я я уже сказал, всю подробную информацию вы изучите на блогах и сайтах моих партнеров, их ссылочки находятся в описании под этим видео, либо обратитесь к человеку, который прислал вам данное видео в личном сообщении. Итак, мой друг, выбирать тебе, работать на наемной работе, таскать тяжелые мешки к грузчикам или просиживать свое время в офисе, либо подключиться к нам и легко просто нажатием на кнопки на клавиатуре твоего ноутбука или компьютера и с помощью мышки получать денежные переводы на свой Payr кошелек на полном автомате. Всего тебе самого хорошего.